Так, ребятушки, всем привет, с вами Розе. Вот такое вот короткое видео записываю. Пробужденные агатионы. Вот буквально вчера вышло обновление про агатионов. Тут как бы все понятно, но давайте я вам расскажу, что это такое. Вот, возьмем, я вчера пробудил... Агатиона, Силу, я конечно, хотел бы Королеву Муравьев или Рыцаря Смерти. Но так как у меня их нет, Поками Силу это мой топовый Агатион, которым я пользуюсь. Он дает восстановление МП-15, и абсолютное восстановление МП-15. То я сам вообще на троечку поставил. Если как бы без этого Агатиона, то я просто рассказываю так, такое вступление, то получится там на 30 секунд видео. Получается... За счет от этого МП и плюс увеличение урона от всех стихий. 5 процентов. Очень круто. Очень хорошо. Получается я теперь забыла о Раньше мне приходилось на единичку ставить. И когда я стоял в башне дерзости, то там 3 часа надо было ходить за баночками. А теперь я не хожу вообще за баночками. Да. Итак, можно еще дополнительно дать любой скилл от любого Агатиона от любой повторки вот к примеру я беру за основу силу вот я его пробудил уже у меня была повторка постола э, то есть пробуждаются агатионы только повторками других агатионов вы можете передать любой скилл так как мы видим у силы есть свой скил урон от всех стихий да вы можете дополнительно еще Заиметь урон, ну если у вас будет повторка апостола, вы можете пробудить шанс 50%. И заполучить еще один скилл, и у вас будет не один скилл, а уже два скилла. То бишь, у вас теперь имеется увеличение урона от умений и увеличение урона от всех стихий. Как это посмотреть? Мы нажимаем на пассивки, увеличение урона от умений, у меня есть вот 5% и... Еще увеличение урона от всех стихий 5%. Вы апаете своего агатиона еще скиллом с другого агатиона. Это все элементарно легко. За счет своего пробужденного агатиона. И также пробужденные агатионы закрывают коллекции. Вы пробудили уже. Вот у меня есть пробуждение увеличения урона от умений. Вы уже пробудили своего агатиона. Но у вас появилась повторка. Вот к примеру гордон. Да, при низком уровне здоровья восстанавливает хп при успешной атаке, это скилл гордона если мы И мы можем дополнительно отдать этот скилл своему агатиону с которым вы ходите Если мне гордон не подходит, то что тут урон землей, ну такое А у Силу Буста очень по мп, очень большое увеличение буста по мп, то что я отказываюсь от баночек как бы и плюс стихиями, так мы еще дополнительно с другого Агатиона можем дать скилл. Я думаю, я достаточно ясно рассказал. И также легендарный. Легендарный. Вы можете его пробудить или героическим, или легендарным. У него будет дополнительный скилл, кроме его скилла. Но у легендарных Агатионов дать еще дополнительно два скилла. То бишь у него будет три скилла. Но вы понимаете, если героическому вы можете только добавить один скилл, вот, то легендарному вы можете добавить два скилла. Но не так уж все просто. Вы не сможете использовать эти два скилла, которые вы добавляете при пробуждении. Вы просто можете выбирать между теми двумя скиллами. К примеру, если вас там устраивает, вы пробуждаете еще два скилла. Там, к примеру, от Баюма увеличение иммунитета ко всем атакам, да. Доп урон по оглушенной персонаже цели. Если вы бегаете, гангаете, типа, ну, это очень круто. И вы можете переключаться между двумя скиллами, если вы их пробудите на этом Агатионе. Вы можете переключаться между двумя скиллами, если вам там нужен иммунитет, вы включаете иммунитет. Если вам нужен доп урон по оглушенной цели, вы переключаете на доп урон по оглушенной цели. Но вы ходите со своим любимым Агатионом. Пробуждать Агатиона можно только повторками. Нельзя пробудить. Там, к примеру, хочу Гордона пробудить. К примеру, берем Гордона, хочу его пробудить. Но не смогу его пробудить, так как не нужна... Но я хочу Гордона Гордона. Нельзя, то же самое, как и Медуза Медузой. Только повторкой другого Агатиона. Блин, я уже сам запутался, что я говорю просто. Если я что-то не так сказал, поправь меня, пожалуйста, я всегда тебя прошу, то что я могу такое морозить. Я не против. С вами был Разев, всем до новых встреч.